Стих на Псалом 144 «Хвала Господу! Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякое плоть, святое имя Его, во веки и веки!» 144-21 Превозносить Тебя я буду, о Боже мой и Царю мой, твою лишь имя славить буду, и вечно жить хочу с Тобой, во всякий день я в этой жизни». Тебя, Господь, благословлю, и в вечности, в святой отчизне Твое лишимя восхвалю, Велик, Господь, и достохвален, величий следим, творениях чудных не умален, в могуществе непостижим. И о Твоей высокой славе В тиши люблю я размышлять, Что только Ты, Создатель, вправе Всю эту славу принимать. Провозглашать все будут память Великой благости Твоей О правде Божьей вечно славить, Хвалить ее и петь о ней. В любви к Тебе провозглашаю, Господь! Ты щедрый милостив, ты долготерпишь нас, прощая, ты благ. Так много нам простил, Да славят и благословляют За чудеса, что ты творишь, Тебя святые прославляют, Ты с жизнью вечную даришь, Да проповедуют творение, Всю славу Царства Твоего На всех устах благодарение, Что не оставил, но прославил и возвеличил. Ты его вселенную в руках ты держишь но ненавидишь всяких грех всех падающих ты поддержишь несверженных восставишь всех на землю пищу посылая ты в благости все нужды зришь и щедро руку простирая ты все живущее живишь Твои пути все дела славы, Красив и взвешен каждый шаг. Во всех путях твоих ты правый, Во всех делах твоих ты благ. Он близок, кто к нему взывает, Кто к истине направил путь, Он воплик слышит и спасает, Чтоб дать им небе отдохнуть.